Боже, неужели я пришел в деревню? Ой, привет. О, боже мой. Ты кто такая? Я леди драгон. А ты кто такой? Чё ты пришел да сюда? Да я путник. Наталья морская пехота. Я сейчас на дороге. А ты вылетишь. И ты вылетишь отсюда. Это обновление Вот так идем за мной мои я, я включаю, включаю режим бога Или лечу морские вы пехоты и так перед нами стенд и 6 всяких штук когда я думаю то что это 5 же 5 и <сёк <сёк> кольцо черебахи, потому что я его изменил, ты вообще что-то а а Итак, не начнем а, с самого а... банального Это было в прошлом обновлении 1.8 И мы пофиксили некоторые баги <сёк> Во-первых Теперь вот спан с Ну вот так было, перышко. Нажимаешь Выбираешь сейф или бабочку Бабочка, Бабочка будет изменена название Тут на немецком я чуть перепутал. Английский. На Ну Но на небеско, ничего. А, покажу сейф Вы так видели? Покажу вот так. вот этого. Почему вот, нет? больше, Так. Он на меня, нападает. И -ры -ры -ры -ры -ры. меня и не нападает. Тыры, И сейф тоже вот такой. Вот так вот. Вот пинаем. Отпинаем. отпинаем Ты что, собака? Я тебе сейчас покажу. Где и раки? выпадает перышко. Так, все. Где Покладыш. Так, дальше покажу вам вот это. В прошлом обновлении а, он не ишь. отталкивался. Теперь мы сделали, чтобы ага, он был отталкиваем. Руси, это щит, карусь. который тебе никто не пройдет. Не сможет тебя стрельнуть, кинуть Ура! зельку и что-то наподобие такого. А если это... а давайте проверим, я же на Таля Это как у Меркурия, типа. Это как да. у публики... Меркурия. Так, сейчас я найду тебе какой-нибудь. Вот. жизнь малина не казалась, откидываем тебя. Смотри, смотри, себе. смотри. Блин, мне все равно. А я сам себя попал. Мне всё равно как-то перелетела, не будем. Я а, сам себя а, попал. А. Она, короче, половина отлет. Чит! Чит! А половина отлетает, а половина, короче, проходит как-то. Так, все, убираем чид. Венома... А, Ялек. Виноват, Анджелика. Мышкин код. А, а да что вы делаете? Да екарный ты по... Рядовой. Итак, так дальше Ш -ш -ш -мари нет берем например травку муравку берем ее макарон берем хлеб нажимаем здесь такой вот ми окошечко мы перетаскиваем и вот сюда например сюда например и вот сюда например и дальше мы нажимаем и вот эти предметы даже если мы скинем подберем все равно эти предметы останутся пока вы не возьмете другую как бы ну, другую, короче. Сумочку. Стуночку, да. Даже если сюда их поставлю вот сюда. Бабочку, я а Потом бабочку. заберу и все равно будут. Так. Бабочку. Дальше бабочку. к бабочке перейдем. И перейдем. Давай, я жертва. Я жертва. Же к жертве. жертва. Так, жертвы. Да, дошли. Я, я жертва. Вот такой. Ну ты какой, какой подожди. красавчик. Подожди, мне, а я буре. Вот и такой. Глаза просто. глаза просто топ. Мне очень нравится. Вот такой вот костюмчик. Очень классный. Только шесть, меня бесит за шешест. Сделал Типа то, что он вот в этой руке коко-кол, а с другой стороны палка. А, вот так, вот такой, короче, у нас оружие. Мы берем, нажимаем, так, держим. Вот так, нажимаем, потом нажимаем вот так Появляется. Появляются Иди ко мне, лети ко мне, мой пупсик. Сейчас. Да, ты идите вы. Лезь мне его. Нет, он будет селяться. Да, вот. эм. Даня, ты пигалица малолетняя! Пигалица! Не... А! Пошли нахрен! Меня убили! А, я, я, я, я, У нее. На, на какие кнопки сопротивляться? А, на вот эту вроде. Okay. Mm -hmm. О, все вылетело. Прощай, Акума. Там писала I fail и трансформация. Там, если что, здесь интересно, можно только держать зонтик в руке. Да, только зонтик в руке. Все, больше никак. Я покажу отлет... лети мой маленький демой, повезимое сердце. Ты можешь и здесь отказаться. Да нет, Да нет, свали. Ты можешь здесь но отказываться, кому кума все равно выпрямляет. Ну и ты отойдешь. А и э, вот такой классный костюм. Ну, сила у него обычная, типа бам бам бам бам бам бам бам. Еще и есть сила на Z. Это Мы сейчас time, set, Day. <coughs> Обычный сейчас Weather Clear. Обычный день. Мы нажимаем на Z. На Z. На Z вроде или на X. Мы в пустыне находимся. Здесь дождя не будет, поэтому как бы Поэтому мы... это вы лохушки, а не мы. Это надо идти в обычный мир. Но а так как это плоский, мир, и другие, и поэтому конечно. здесь не будет идти дождь. И все. Да, чтобы отказаться, нажимаем сюда. О, мне сразу, кстати. Ой, это что такое? Не ещё? Это что за баги? Это баги-баги-баги, баги-баги-баги. Баги, а, баги. На и... а все пропало. Вот. Почему-то выдавалась эта фигня. <coughs> Нет, почему-то фигня. Бабочка летит, как рыло самолет. Бабочка, ко мне вселяйся. Так, ладно. Короче, теперь приходим к этому. Бабочка, вот, этому. вот. нажимаем. Активируем. Появляется вот такая вот красота. Такая вот, вот такая вот. Так, хватит мешаться мне. Ой, стой, бабочка, а, мы нажимаем. Почему было не на шее? Потому что если выдать на шею, я сейчас этим и займусь, Юнет, это, это. Чес вроде. Миракулес, миракулес, миракулис Миракулес. А, нет. Чес это что у нас? Голова. чест А, сюда еще и поставить ее нельзя. Короче, ты если бы сделалось а, так, а, так а, потому что ты, ГМ. ты не злой, а ты в ГМ, да, надо выживание быть обязательно. И потом нажимаем, и пам появляется к вам его зовут Уш. не к вами, а Ренлинг. Шу -шу шун какой-то, шушун или как его там? Шунг вроде. Шунк-шунг или шун шун. У них там двойной название. А да хватит лететь, за мной дура тупая. Да вселяся ты в меня. шун Да ударь ты е, елки-палки. Его зовут Шун или Шуншун. Шуншун же. Медведь. просто на тебя не хочет, понимаешь? У него интерес ко мне, ко мне интерес, моя бабочка. А его сейчас зовут Хиок, Хиок. Хиок, Хиок. Так, медведь. Меня, медведь. Вот так вот, я может читать не умею, Хиок. Хионг, Хион, Хионг, Хионг. Боже Хион, мой. Хионг. Так, нажимаем. Ну, короче, теди, теди. Здесь не работает никакая, кроме вот медведя. Нажимаем. Мы становимся медведем и смотрим эту бабочку. Надо ел. Ну, не нравится то, что не что -то носит ты на Не наносит урон. Темный, темный Отойди. Тел, тел, тел, тел. Отойди. Подожди, после... Ну с Гэм ноль а откуда... выйди, елки палки а, Да, говоришь, отойти. Сколько ну. урона? <с -пуху. с -пуху> <с -пуху> так, на ну, да, голову. Аж. А я все объясню. Что... Так, и чтобы от этого. А, ладно, вот сюда надо нажать, короче, и ты уберешься. И потом бам бам и все. Объясню насчет бабочки. Мы нажимаем... Куда на куда вот, мы нажимаем на вот эту фиг... фигню. Появляются бабочки. И потом нажимаем... Не надо кликать на них там вот это вот. Нажимаем вот это. Пам! И бабочки стали моими. А? Не, не так, теперь трансформируемся, потому что ты невкусный. А теперь... Вот, от, от said, а". О, боже. Мой. Ура! У тебя все а, 4. А где Ладно. Так, и теперь... Ой. Что ты делаешь? Я уменьшил шансы. Даня. Я уменьшил шансы на... Ой, уменьшил. Говорю. Теперь вот... Я увеличил шансы. На супер шанс Теперь супер шанс может выпасть вам <laughs>, нормальный. И теперь на G открыть ее на uh, закрыть. Нажимаем, открываем. И дальше нажимаем сюда, вроде нет. На H вроде. и изгоняем акуму. Оно изгоняется по количеству. Если 3, изгонится 3, если 4, изгонится 4. Не, там да? лимит вроде там до трех вроде можно только. Ты только что перекинул. Вот, например, здесь их столько. Нажимаю. Да, только три. Три остается, только вот три. Ой, а что происходит? А, нет, по одной Осознание. вообще. Это не нет, я. Три. три. Угу, три. Ладно, все, по три. Закрываем. Трансформация, все такое. Пусть было бы прикольно, чтобы можно было вот пока плюс шифт, то есть открывался ее, к примеру, там. Или на эш. эш. Да, будет она откр... А, эш это суперсила. Да. А. Я потом изменить хочу, но пока не сейчас. Так. Так. Крафт-плеер. Так, как... А. Э ой, боже, мой. чуть-чуть. <служив> Layers. вот Да, я их убил. А, так что еще показать такого вам. Да, в принципе, и все. что мы здесь um, никого не фиксили. агресс Агрос, ну только Агрос его пофиксили, и все. Леди Баг. Да, и Леди Баг. Ну, Леди агресс Агрос. Добавили раз, два, 2 и 3, аккуматизация. Вот так вот. До выхода обновления оно сегодня выйдет ближе к 11 по Омску. Не буду говорить по Москве. По Москве. Если по Москве, то 8 по Москве где-то так выйдет мод. Примерно 8 по Москве, да. Где-то так. Все. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой, Дзен, на мой телеграм, подписывайтесь, заходите в мои группы дискорда. Там набираем актеров, сложная анкета, вы должны все писать хорошо, не быть глупыми, как. Вы должны быть все, вы должны быть все, как. Трейн. Вы должны быть все как, да. Как ну не ты будьте ты кошарчиком вот. Да, всем и Всем <связывая>